Всем привет! Наш отдых подходит к концу, и значит самое время снимать обзор про наш отель и вообще рассказать про наш отдых. Мы находимся сейчас в бархатных сезонах в городе Сочи. Возможно, кому-то будет полезно это видео, кто планирует конкретно отдых в этом отеле. В этом видео мы покажем всю инфраструктуру этого комплекса, покажем наш номер, расскажем все нюансы, которые мы застигли за время нашего отдыха. И пройдемся вообще Здесь по этому порталу. Да не забыл, давай, говори что-нибудь. Привет! Собственно, погнали. Мы находимся в комплексе спортивном, и сейчас мы ему пройдемся. И покажем наш номер. вы берете номер питания, то вам придется ходить на эту столовую. Время холм, мы питание не брали, так что мы не можем вам сказать про эту столовую ничего. Мы питались помидор и называется не просто так. Здесь находится очень много спортивных комплексов и стадионов, которые мы можем с вами увидеть. Здесь проходят разные соревнования. Сюда приезжают спортсмены из разных городов. Тут играют в хоккей и футбол. питание включено, они питаются в столовой в грэмми холл, который мы до этого вам говорили так что когда будете если вы, вы сюда где идет, хотите, гуляем, да, где мы питаемся, где -то, -то, у нас не включено у нас все выключено так что, где ребята, так, кто, у кого включено узнавайте сами ну сможет. мы едим где хотим и да. гуляем где хотим а мы везде гуляем ну, я да. уже что питаются в грэмми холл у тех у кого ну, но лучше узнать на ресепшене, который находится а за тем зданием, которое мы Справа от КПП-1 находится ресепшн. он находится в доме номер 13. I wish I Добраться с нашего квартала до пляжа. Мы добрались с вами до пляжа Черного моря, если пройти чуть-чуть в сторону, то там будет оборудованный пляж комплекса «Бархатные сезоны». Там есть режима, матрасы и шезлонги. А цены мы вам сейчас покажем и покажем вам сам пляж оборудованный комплекса «Бархатные сезоны». Ты его когда-нибудь сама видела? Мы все время отдыхали, ходить здесь. Я мы далеко Но не мы ходили. мы да. Мы загорали все время на камушках. Андрюш, тебе нравится море? Да. Любишь море? Очень, даже уезжать не хочу Ну ничего, мы в следующем году приедем мы все равно по По нашей, Афиночка Угу, наши уки по углам Ладно, пойдем в море покажешь Пойдем А вот там заплетают косички А вот там заплетают косички Которые муж не хочет мне заплести Хорошо, будешь как девочка 7 лет да. Будет... Я хочу такого. А может я мама когда-то подстригем мальчика приводить? Давай, Андрюш, иди покажи море Буря, собака такая интересная. Да, ну кидай камушек только не в собаку, а в сторону. Это вообще какая-то английская собака. Это бульдо какой-то. Пошли, Андрей. Андрюх, может, не стоит сейчас? Давай сейчас выберу. Ты же много сегодня купался. Да, может, Хотя и ну, давай. А вот это, это Понял. Двигаемся с вами дальше, к пляжу «Бархатные сезоны». Вот мы уже подошли, виднеется, его... Ну, расстояния здесь такие сочинские, от, от объекта до объекта минимум 500 метров. Ты готовьтесь ходить. А мы ходить любим. Да? Так что, кому интересно, посмотрите, как вы поднимались на гору Аху. И арлинные скалы. Да, был подъем в гору 500 метров, а второй 500 метров на протяжении 7 километров. Кстати, Андрюха сам поднимался в этих. На все горы. Да, во все подъемчики с нами там ходил. Да, Андрюш. Круто. Это природа сделала такое. Ничего себе. Можно такое я с собой заберу? Давай. Это я с собой заберу камень. Прикольный камень. Только бедняга, посмотрите его плату. самое. Ну да. Только чуть-чуть плоховато -чуть Ну да. Я этот камень себе заберу, дарешь? Подаришь мне его? Подарю. Спасибо. Не вообще. А вот мы подошли к пляжному комплексу бархатные сезоны». Сейчас шезлоньки с матрасиками убраны, остались только вот такие вот диванчики, которые вы можете видеть. -цент мы вам покажем сейчас. Где бы только его найти, сейчас просим кого-нибудь. Так, только что по поводу цены вот, уточнили, никого опроса здесь не имеется. По поводу вот этих лежаков, которые сзади на моем плане, находятся 3000. Такой лежак стоит в день, 700 рублей в час. Если брать вот те лежаки, которые пластиковые, стандартные. Сколько он сказал стоит? Ой, около в день. Ну, собственно так. Но мы вот, вот самый конец нашего отпуска подошли поинтересоваться, сами мы отдыхали вот просто на такой галечке вот рядом с той границей это граница с воинской частью а дальше река Апсоу и там уже дальше Абхазия то есть по факту либо это начало Сочи, либо конец и в ту сторону на протяжении там около 200 или 140 километров будет сам Сочи А вот так... мы нашли нашли Рускуренцен отеля «Бархатный сезон», и вот, мы сейчас его покажем. На территории семейного квартала «Бархатный сезон» находится бассейн. Куда мы сейчас пойдем его смотреть. Стоимость отрейка составила 1400. Двое взрослых, а один ребенок. Кстати, вода в бассейне подогревается и составляет 30 градусов. Андрей сегодня плавать научился. Кто научился тебя? А я Ты меня только потопимо. От пляжа бархатный сезон начинается еще набережная вдоль Черного моря, по которой можно дойти до Олимпийского парка. Она составляет примерно 4 километра. Ну, это, например, она нам нравится, что она в соседнем здании, и быстро можно дойти. И там закрыты посетители а, экранами блюда все. И видно, и официанты в масках. В отличие от большинства кафешек, которые тут есть, там даже нет ни экранов, ни масок ни у кого. Да, в основном чек, кстати, у нас примерно а чем... на троих выходит на 500 рублей. Это мы, в принципе, берем гарниры и мясо. И по цене это примерно равномерно, как и со всеми другими кафешками. Но здесь вот все-таки, потому что ходим сюда, потому что она ближе, и вот, как Наташа сказала, вот и защитные экраны. Пойдемте, покажем Там, Цены и Да, и цене. Да, по цене. Да, по цене. Да, Мероприятие, играет музыка, народ веселится. Такой небольшой переход мостик между Екатерининским и спортивным кварталом. В Екатеринском портале также располагается детский комплекс. В этот комплекс заход стоит 700 рублей на час. А это детская площадка бесплатная. Вкусный бюджет на пообедать это столовая окрошкин, По мы иногда их будем поесть. Еще также находится конечная и начальная остановка автобусов, на, на которых можно уехать в Сочи, в худепсу, в хоста, куда вам надо. Крупный городок или еще куда заходите вы и ходите. Так-то относительно часто автобусы разные. Если что, это находится напротив отеля Бридж. Автобусы, кстати, ходят до десяти вечера. А еще рядом со спортивным квоталом есть небольшой парк. В этом парке есть прудик. А в этом пруду можно увидеть лягушек, иногда можно увидеть плавающую вот крысу, черепах и рыбок. Да, и здесь очень много растений и вообще просто приятно вечером прогуляться. Пойдем посмотрим, что у нас в пруду сейчас, может быть мы черепаху сейчас увидим. Ага. А черепаху не видно? Там. Где, где, где? О, черепаха, точно, обалдеть, вон она. И Так. Сейчас. Вот, И, вот, вот она. Черепашка. А, а трехозь, да, видишь, мы покупаем в этом магните цены как и везде я не могу сказать что они завышенные находится он с левой стороны за отелем бридж примерно до него идти 700 метров также есть второй магнит если свернуть от отеля направо на этот магнит и на тот второй магнит я оставлю координаты можете забить например и посмотреть уже где они точно располагаются Сейчас я покажу подъезд и наш номер. Мы остановились в корпусе 16-2. Подожди, Андрюш, я тут покажу еще. Скажу еще водичку. Нажми пока лифт. А, у меня вариант пешком. Наш номер, здесь есть шкафчики, зеркало, можно ставить обувь, ветровки, кола. в принципе все сделано хорошо, качественно, но есть пару минусов, про которые мы сейчас расскажем. Еще есть кондиционер, кондиционер работает, на улице душно. Ну, да. Номер вообще двухместный И плюс есть еще раскладушка Не знаю, как правильно даже кушетка называется Ну ее не использовали В трем... Втроем просто Сложили рядом две эти кровати И спим рядом Вот такой вид открывается из окна Там уже Абхазия И вот такие красивые горы Мы на втором этаже Думаю, с пятого этажа Вид открывается еще более Красивый ну что касается минусов, расскажешь Наташа Минус это шумоизоляция, которой нет Идут в коридоре, все слышно Соседи по телефону разговаривают 8 утра Все слышно Причем, кстати, вот только за этой стенкой Остальных мы не слышим, соседей. а вот тех прямо как будто бы это И Просто минус. обои натянуты Между двумя помещениями один минус, тут есть муравьи Который... Если вы что-то мимо помойки Какие-то крошки упали или еще что-то Хлеб оставили, забыли то У вас будут муравьевые да, у их. нас они есть. У нас их тут да. вообще целые. Они в основном у помойки тасуются, я не знаю. Я записывал ролик ранее, может быть там его Они там. Ну да, тут, короче, у помойки они тусуются Так, ну и Но здесь есть, есть если О, что еще? Есть. Холодильник. Ну, а это нож. Запас Сделай провизии, этот... который нам нужно съесть за один день, потому что завтра мы уже улетаем. Кстати, что касается стоимости путевки на троих, то нам обошлась она 84 тысячи рублей. 16 тысяч это мы за 15 дней да? Да. 16 тысяч нам ростуризм вернул в форме так называемого кэшбэка. И мы кстати, брали без питания. То есть 84 тысячи это без питания. Питались мы в столовых. И в общем где мы находились, там и питались. То есть мы часто выезжали, мы ездили. Например, там гора Аху, нарыльные скалы. В Абхазию Рожь, ездили, да. То есть мы Я в номере раз, практически не раз, сидели, сетки. поэтому питания мы и не брали. Это колония целая, тут муравейник. Похоже. Жесть, смотри, они к тебе в ухо сегодня заползут. Андрюхов. Всего а знаешь, пить? что? Потому что нужно выкидывать хлеб в помойку, а не оставлять. Так по-моему, это ты его не доел. Да, конечно. Это ты его не доел. Че? А -а -а -а. Я свою куда на Это Ты его не доел. Мы будем указывать в отзывах. Ну, я думаю, укажем. Мама, ты вам еще. Пойдем. Если вы приезжаете на машине, то парковка в день для жителей бархатных сезонов составит 150 рублей. И, кстати, здесь есть прачечная. Ну вот, в принципе, то, что мы хотели рассказать про этот отель, мы рассказали. Если что-то я еще захочу дополнить, я сделаю эта информация в описании. Также в описании вы сможете найти интересные координаты, по, например, там магазины, какие-то локации, смотровые точки и так далее. Это я все оставлю координатами, сможете скопировать, и вставить там в навигатор или просто в Google, и уже как конкретно поймете, где это находится. В принципе, есть что-то сказать еще? Ну, Далят, мы, левят, завтра все Понравилось. Ну, мы завтра да. уезжаем сначала на поезде, потом на самолете. А, потом мы уедем в город Петрозаводск, Там у нас ждет Афинтус, собака наша, которая у нас вообще... Ну, Ты да. это самолет! Да, Ты наоборот, Андрюша, сначала на самолете, потом на поезде. Да. Какое у нас путешествие? Да. С погодой повезло не особо нам. Мы тогда только на последние Владу два дня. Мы кстати, отдыхаем Владу. со 2 по 17 июля. Про цену а я рассказал. И, и не знаю, что. В принципе, наверное, да, закончим сегодня уже я этот я ролик. Кому понравилось, ставьте сегодня, лайк, подписывайтесь сегодня. на канал. Покажи Если есть вопросы, огонька. пишите в комментариях. Отвечаю на все комментарии. Ну, наверное, все. Всего тебе Пока. Пока-пока. Пока. Пока-пока. Пока!